Из сукхасана отведите руки назад и поставьте по бокам, от таза, на кончики пальцев. Приготовьтесь войти в артхаму циндрасану. Для этого поставьте правую стопу под левое бедро, а левую стопу поставьте с внешней стороны правого колена. Сделайте глубокий вдох. С выдохом разверните корпус влево, заводя правую руку за внешнее левое колено. Левая рука на полу за спиной. Отталкивайтесь правым плечом от колена, а колено толкайте в плечо, создавая рычаг, углубляя скручивание. Ардхаматсиэндрасана. Аналогично выполните в противоположную сторону. Соедините стопы, разведите колени немного в стороны, сядьте тазом на пятки, со вдохом поднимите руки вверх, тянитесь вслед за руками от копчика до макушки, создавая пространство внутри себя. С выдохом, стараясь сохранить вытяжение, мягко опуститесь вниз. Поднимите таз, выровняйте его на одну линию с коленями и опустите грудь на пол, направляйте таз к пяткам, а макушку мягко вытягивайте вперед за руками. Плечи отводите назад. На вдохе аккуратно поднимите колени от пола. Приготовьтесь войти в адха мукха шванасану. Проворачивайте в ней плечи, как бы меняя местами бицепсы с трицепсами, старайтесь создать вытяжение в позвоночнике. Выполните небольшое скручивание в этой позе, захватив правой рукой левую лодыжку. Поменяйте сторону. С выдохом поставьте правую стопу между ладоней. Сразу отстройте прямой угол между правым бедром и голенью, следите, чтобы правое колено не выходило за правую пятку. Левую голень прижмите к полу. Мягко оттолкнитесь ладонями от правого бедра, поднимая и расширяя грудную клетку. С выдохом опустите пальцы рук на пол и войдите в собаку мордой вниз, чтобы потянуться и повторить все для другой стороны. Из собаки мордой вниз войдите в вариацию VeraPHдрасана 2. Только теперь скользите левой рукой вниз по левому бедру, а правую руку тяните вверх. Втягивайте локти, держите руки рабочими, не расслабленными. Войдите в переходную собаку мордой вниз, чтобы выполнить то же самое для другой стороны. Затем расставьте ноги как можно шире и переплетите пальцы рук за спиной в замок. Эта вариация просарита падает танасана. Спустя время поменяйте захват пальцев на противоположный. Выйдите из этой позы. Разведите стопы в стороны, поставьте ладони на бедра и глубоко присядьте. Скрутите корпус справа налево, направляя правое плечо вниз, выстраивая его под левым плечом. Интенсивно отталкивайтесь ладонями от бедер. Выполните скручивание в противоположную сторону. Выпрямите ноги. Поставьте ладони на пол и соберите стопы вместе. Опустите корпус вниз вдоль ног. Оплетите голени предплечьями и подтягивайте себя руками к ногам. Это утанасана, Поза вытяжения и расслабления. Чтобы войти в следующую позу, из утанасана согните ноги в коленях. Со вдохом поднимите прямые руки вверх. Соедините ладони над головой и опустите их в центр грудной клетки. Поверните корпус вправо. Помогайте себе, отталкиваясь левым локтем от правого колена. Направляйте пятки в пол, а голени назад. Сядьте в сукхасану и успокойте дыхание. Затем лягте на пол, присогните ноги в коленях, оторвите стопы от пола. Возьмите стопы за внешние края и с выдохом опустите бедра как можно ниже, параллельно полу. Ананада Баласана. Держите живот мягким, а поясницу прижатой к полу. Для полноценного завершения практики войдите в Шавасан.